Дело было в Мангалоре. Она приехала из Майсура с несколькими волонтерами. Утром, когда у нас были игры, появилось несколько новых человек. Одна из них, казалось, была повсюду. Бросала фрисби садгуру, была во всех играх с мечом, и в вышибалах явно целилась только в садгуру. Никто не знал, кто она. В конце программы Садгуру представил ее нам как преподавателя Ишай-йоги. В то время она работала в банке. Она была очень привязана к Садгуру и всегда была рядом с ним. Я помню, как она рассказывала о своем браке, когда я спросила Виджи, как произошла ваша свадьба. Она сказала, что когда они встретились с Садгуру, на той самой первой встрече они узнали друг друга. Вот и все. Для нее это было достаточно. Это была очень скромная свадьба в маленьком храме Шивы возле водопадов Ирупу. В то время Садгуру занимался развитием фермы и она знала все, что происходило на ферме. Она была там, как только у нее появлялась возможность. Половину месяца он проводил на своей ферме, а другие полмесяца проводил программы в Хайдарабаде, Мангалоре, Каимбаторе или Дирпуре. Каждые выходные Виджи приезжала на инициацию из Майсура. Все, кто знал Садгуру или Виджи, знали их как Джаги и Виджи. Они всегда были вместе, повсюду, во всем, что они делали. Они учились друг у друга, играли вместе, много путешествовали, буквально как цыгане. Такой была их совместная жизнь. Она занималась йогой только потому, что это что-то значило для меня. Она занималась йогой не ради здоровья, не ради благополучия, ей было безразлично ее собственное благополучие, она занималась йогой только потому, что это что-то значило для меня. Я говорил об этом, и поэтому она это делала. Много раз она открыто говорила об этом людям, что она хотела делать что-то, что имело бы значение для меня. На самом деле Виджи большую часть времени была скорее как мой ребенок, а не как моя жена, потому что она была такой. Но, тем не менее, у нас все время были очень тесные отношения. Она была словно моя тень все 12 лет. Она просто была повсюду, где был я. Она организовывала йога-программы, она была повсюду, работала весь день, она делала все. Каждый раз, когда она провожала садгуру, она не просто говорила «пока» и возвращалась к своим делам. Она смотрела, как он садится в машину, она смотрела, как он отъезжает, она махала ему и продолжала махать, пока он не исчезал из виду. Это происходило практически каждый день, даже спустя 10-12 лет после свадьбы. Она была очень глубоко предана Садгуру как человеку. Также она постоянно открыто заявляла, что не имеет ничего общего с духовностью. Ее интересовал только Садгур, человек, который был ее мужем. И это был ее единственный интерес. Но никто не может оставаться рядом с Садгуру, если он так или иначе не предан своему духовному росту. Хоть она и говорила, что не находится на духовном пути, что это не для нее и все такое, я думаю, что постоянно, с самого начала, она не могла не двигаться по этому пути. То, что я несколько раз видел в Садхгуру, оказало глубокое влияние на меня и мою жизнь. Это должно быть во многих отношениях, постоянно происходило с Виджи, что, очевидно, оказывало на нее большое влияние. Она готова была помогать в чем угодно. Что бы ни происходило, она была там. Не из-за того, что там был Садхгуру, и как его жена, она должна была тоже быть там. Нет. Она делала это потому, что также хотела, чтобы с людьми происходило что-то хорошее. И люди получали пользу от Садхгуру и пользовались этим. Даже спустя много времени после одного инцидента она все еще вспоминала и спрашивала. «Ты не пришла, чтобы встретиться с ним. Садгура пришел и встретился со всеми, но ты не пришла. Почему?» В ней не было такого, что нам нужно общаться с этими людьми, а с этими нет. Она была любящей ко всем. У нее было доброе, мягкое сердце. Если кто-то что-то ей говорил, она без колебаний могла снять свой браслет и отдать его, если бы это решило проблему. Она была очень отзывчивой и любящей женщиной. Буквально за 2 три дня до того, как начинались занятия в школе, я внезапно говорила, «Мама, я не сделала домашнее задание». В эти три дня я писала правой рукой, она писала левой, чтобы выглядело похоже на мой детский почерк. Садхгуру никогда по-настоящему не говорил об этом открыто. Но время от времени он многими способами давал Виджи понять, что его ученики, их благополучие и то, что должно с ними произойти, гораздо важнее, чем его обязательства перед ней. Я знал с вами Нирмалананду уже долгое время. Я познакомился с ним почти 20 лет назад, или даже больше, в очень необычной обстановке. И с тех пор мы были в некотором роде дружны. Примерно в начале 1996 -го года мы с Виджи отправились в заповедник Берхилс. Рады тоже была с нами, мы разговаривали с ним, и он сказал в следующем году, в январе, когда наступит Утарайна, «Я хочу уйти». Я спросил его, почему? Он сказал, я жил как йогин, но я не хочу уйти как Роги, я хочу уйти как йогин. Он спрашивал у меня. Он говорил, что не совсем понимает, как ему уйти. Он построил для себя небольшой самадхи, но сработает ли это? Что произойдет? Впервые я начал говорить о совершенно ином измерении. Я рассказал ему некоторые подробности о том, что мешает, а что помогает человеку идти. Виджи была там. Она слушала все это и внезапно просто разрыдалась. Она плакала и плакала. Я просто игнорировал ее и продолжал говорить с ним. Он тоже всхлипывал и задавал мне вопрос за вопросом. И мы вдавались в подробности о многих вещах, о которых обычно я нигде не рассказывал. После встречи с Нирмаланандой мы спустились ниже. Я припарковался, понимая, что она в определенном состоянии. Я просто стоял на дороге. Оттуда открывался невероятный вид. Я просто стоял на дороге, Рада тоже была там и играла. Виджи подошла и упала к моим ногам и сказала, «Я тоже хочу начать то, что делает он». Я попытался отшутиться и в некотором роде свести все на нет. Она же плакала и повторяла, что хочет уйти как он. Я спросил, «Хорошо, но готова ли ты делать садину? Начни и дальше посмотрим». Я даже и не думал, что у нее хватит настойчивости, чтобы усердно ее поддерживать. Так что я сказал ей, выполняй садхину, а я посмотрю, насколько серьезно ты это делаешь. Если дойдет до этого этапа, там посмотрим. С того дня она стала совершенно другим человеком. Внезапно, за последние 8-9 месяцев, она сосредоточилась только на одном. Потому как все шло, я видел, что она интенсивно продвигается к этому. И через 2-3 месяца она даже начала уверенно говорить, что собирается скоро уйти. Тогда я попытался немного ее замедлить и спросил, какой смысл делать это сейчас? Все эти 12 лет брака мы путешествовали. И только сейчас у нас появилось место, где ты можешь жить, куда ты можешь приглашать других людей и готовить, и делать то, что, как я знал, для нее значило многое. Поэтому я спросил, к чему эта спешка? И нашей дочке всего 7 лет. Я сказал, У тебя все складывается хорошо. Почему именно сейчас? Тогда она сказала, «Сейчас внутри себя я ощущаю абсолютную красоту, и снаружи все для меня прекрасны. Сейчас то время, когда я хочу уйти. Я не знаю, как долго я смогу поддерживать это. Всю свою жизнь я была в замешательстве. Сейчас же я пришла к такому состоянию, в котором я хочу находиться. Я хочу уйти так». Таким образом, я много раз пытался по-своему немного замедлить ее. Наступил декабрь 1996 года. Мы знали, что Нирмалананда уйдет, и мы отправились в Кармайатру. Это был последний этап освящения Дьяналинги. Я хотел кое-что прояснить для тех, кто был вовлечен в этот процесс, и поэтому отправился с ними в путешествие по семи шести штатам Индии. I have nothing much to say. This 12-day trip is... <laughs> yeah, I certainly experienced tremendous energy and I can say I've taken one or two steps towards my growth. And certainly it help does help me to be a little more mature person. And I consider myself very lucky to only hope that I carry and be of some useful to everyone. После кармы Ятры она вся светилась, как полная луна. Люди, которые видели ее в те последние несколько недель, могли ясно заметить, что она съела, словно луна. Затем я должен был сказать им, она собирается скоро уйти. Мне никто не верил. Я говорил, это так. Начиная с полной луни в декабре, она начала подавать еду во шраме. Три полной подряд она хотела готовить и подавать еду, и она хотела уйти. Затем 21-го мы отвезли Рады в школу. Она уже говорила рада, что уйдет через некоторое время. Девочка никак особо на это не реагировала. 21 вечером мы вернулись из Ути, а вечером 23-го она ушла. Около 8 утра Садгуру позвонил мне и попросил меня побыть с Виджи потому что она выполняла определенную садану, И весь этот день я была с ней, медитируя, помогая с другой деятельностью. Шамбо, шамбо, шамбо — и все. Она вышла из помещения незадолго до этого. Она вышла около шести часов, потому что хотела найти цветок розы. Она попросила одного из брамачариев принести цветок розы. Они побежали его на принесли цветок розы. Она держала цветок розы в руке, шамбо, шамбо, шамбо. всего семь- восемь минут и все. Только через три дня, во время медитации, я внезапно поняла, что она заранее знала, что это произойдет. Ее махасамадхи — это словно обещание для меня. Если ты действительно этого хочешь, это возможно что если ты настолько интенсивно ищешь что-то, как абсолютное, ты сможешь достичь этого. Махасамадхи Виджу сильно изменила подход жизни, который был основан на логике. Никто никогда не видел ее такой. Но внутри она была настолько интенсивной и целенаправленной. И, конечно, Махасамадхи доказывает нечто подобное. То, чего не было видно. То, чего люди не видели такое ощущение, что с ней все время постоянно работало что-то еще. В йогических традициях этот день считается очень священным, потому что многие люди приходили к этому, либо намеренно, либо просто затягивались в это. Они либо выбирали, либо оказались притянуты к тому, чтобы осознанно отбросить свое физическое тело в этот день. В этой традиции очень многие сделали так. Даже здесь. Выше мы стали свидетелями великого события — виджи, у которой не было ни какой-то великой садханы, ни большого знания с непосредственностью ее эмоций и интенсивностью внимания в отношении к тому, что она хотела. Это произошло невероятно легко без усилий, в то время как даже искусные йогины столкнулись бы с некоторыми сложностями, чтобы сделать подобное, Это произошло очень легко. Есть много способов достижения наивысшего. С помощью чистой энергии или осознанности или абсолютного самоотречения, или с помощью преданности. Я назвал преданность в последнюю очередь, но это самый быстрый способ. Я ставлю ее последней, потому что Грань между преданностью и заблуждением настолько тонка, что многие будут ее упускать. По мере того, как их все более ошеломляет все более и более глубокие взрывы энергии внутри, люди постепенно становятся преданными. И это хорошо. Самые мудрые люди всегда преданы. Это иной вид мудрости, который логические умы никогда не смогут понять. Они постигают жизнь по-другому. Виджи была взрывами преданности и замешательства. Когда она смогла достаточно долго удерживаться в преданности, она достигла этого. Это был путь, таков был и ее путь тоже. Вот три вещи которой она была бы очень счастлива увидеть, и чем она бы гордилась. Каким замечательным образом произошло освящение Линги, несмотря на ее отсутствие в то время. И, конечно, все остальное, что происходит с Ишей, и последнее, но для нее это не было бы последним, то, как выросла ее дочь.